Приветствую, друзья! Хочу вам представить Дмитрия Коробкова, успешный предприниматель, владелец нескольких стартапов, создатель соцсети Мидгард, веб-компании. И на сегодня он топ-лидер Easy Business Community. Привет, И друзья! Ведущий активный здоровый образ жизни. Дмитрий, скажи, пожалуйста. В чем ты видишь отличие Easy Business Community от других проектов, в чем уникальность идеи, на тот взгляд? Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что первое выгодное отличие у нас от других компаний, которые представлены сейчас на рынке, от других проектов, это то, что мы действительно бьем в такие в тренды, мы занимаемся теми вещами, которые сейчас актуальны на рынке. Это и объединение в сообщество, это и дистанционное образование, это криптоэкономика, это продюсирование различных спикеров, тренеров, IT-стартапов и различные цифровые решения, которые помогают так или иначе человеку высвободить его время. И вот, вот эти вот столпы, на которых стоит наша easy Бизи комьюнити, оно позволяет оставаться в тренде, я думаю, в ближайшие десятки лет. Мы всегда держим руку на пульсе и все новое максимально стараемся сконцентрировать у нас в проекте. Второй момент, который меня вот цепляет, это то, что мы действительно децентрализированы. Мы Наше сообщество построено на блокчейн-технологии. Наша образовательная платформа построена на блокчейн-технологии. Мы являемся той самой, вот есть такое понятие, DAO, децентрализированная автономная организация. Наш IT-решение, IT код, он open source, то есть открытый, открытый для рынка. И это действительно сейчас тоже в тренде, это популярно. В отличие от того, что многие компании, они зависят от главы, от того человека, который принимает решения. А у нас исключен человеческий фактор. Человек один не принимает решения. Мы принимаем решения все вместе, всем сообществом, голосованием. Вот. И третий момент, который нас выгодно отличает, это тут маркетинг которые у нас присутствуют в компании, у нас 100% средств распределяется между партнерами, у нас, как я сказал, нет прослойки в компании, в которой копятся деньги на различные там мероприятия, события, промоушен, у нас этого нет, у нас все это исключили, чтобы избежать каких-то непредвиденных ситуаций. Все деньги, которые приходят к нам в сообщество, они мгновенно распределяются по кошелькам людей. И вы навеки закрепляете за собой этот аккаунт. Этот аккаунт вы можете передать по наследству, этот аккаунт вы можете отдать кому угодно. Нет возможности вмешаться в жизнь вашего бизнеса, как это часто происходит в других компаниях, особенно сетевых компаний, когда ты набираешь обороты, становишься действительно серьезным топ-лидером, а тебя могут легко детерминировать, либо вставить палки в колеса, обрезать твой э, доход. Здесь это исключено по, как, по тем причинам, которые я изложил до этого. Вот, в принципе, наверное, три вещи, которые меня цепляют. И я понимаю, что это нас выгодно отличает от тех проектов, которые есть сейчас на рынке. Спасибо, Дмитрий. На чем сосредоточить внимание новичку? Человек пришел, что ты рекомендуешь? делать какие простые действия приведут к результату. А, ну смотрите, в принципе человек, который зажегся идеи, которому стала близка наша идея, приходя в проект и занимая активную позицию, я считаю, что прежде всего он должен ответить на вопрос, зачем ему это нужно делать. Вот я в этом плане согласен со многими лидерами нашей компании, что если ты не находишь смысл в своих действиях, то и результата ты не добьешься. Поэтому важно определить э, те мечты, которые тобой будут двигать, проставить четкие цели, распланировать это все и э, начать уже действовать. Второй момент, который важно сделать человеку, это вот, знаете, когда вы учитесь э, управлять автомобилем, вы для начала идете куда-нибудь там на тренировочную какую-то площадку, учите там правила и так далее. Вот мне нравится эта аналогия Павла Шинко, что ты сначала учишься АЗАМ, потом ты сдаешь экзамен, а потом ты уже выходишь в свет и уже начинаешь тренироваться, уже на практике обрастаешь каким-то конкретным опытом. И вот это второй шаг, который важно сделать. Сесть за парту. Для начала сесть за парту, откинуть все моменты, которые у тебя были до этого. Полностью довериться вашему куратору, вашему наставнику и впитывать то, что он вам, вас просит делать, те знания, которые он передает, впитывать как губка. И третий момент. ну, Я думаю, это простые действия. То есть Всегда люди очень любят усложнять все начинают выдумывать различные э, веб-сайты новые, какие-то настраивать новые воронки и так далее и тому подобное. Я понимаю, что к этому всему мы придем, это эффективно, это здорово, но для начала важно просто делать то, что делают все, то, с чего э, все начинают, это рекомендации. То есть это список э, людей, которым вы в ближайшем в ближайшее время порекомендуете тот продукт, от которого вы сами получили какую-то пользу. И это, наверное, тоже один из первых шагов – получить пользу от нашего продукта, от нашей образовательной платформы, сделать какие-то выводы, и вы не сможете не делиться. Вот Важно зайти в то состояние, когда вы не можете не говорить об этом. Тогда у вас будет все просто, вы будете знать, где найти людей, как, их, как им рассказать о этой возможности, как помочь им уже начать. Бизнес в рамках нашего сообщества. Не выдумывайте, не изобретайте велосипед, садитесь за парту, обучайтесь и стартуйте вместе с вашим наставником, который всегда заинтересован в том, чтобы помочь и привести вас к результату. Вот и все, друзья. Спасибо. Скажи, пожалуйста, на чем в ближайшие 4 месяца сосредоточено наше сообщество? И какие инструменты приготовили для нас для достижения результата? Ну, уже не секрет, наверное, было анонсировано, что начиная с июня, с 1 июня у нас стартует такая Лига Чемпионов. Это ежедневный такой поток информации и ежедневная тренировка. 6 дней в неделю вы будете прям на взлете и такой... Вишенкой на торте, скорее, это будет, э, по-моему, в августе, в первых числах августа, это будет тренировочный лагерь э, в Крыму, Алушта. Я бы всем советовал туда попасть, потому что после него у вас просто, э, у вас ваш, ваше настроение э, будет не просто как, э, знаете, удовлетворенного от бизнеса, вы просто, вы, вас будет переть от того, что вы делаете, вы будете как ракета. Я думаю, что это будет не просто эмоциональный какой-то подъем, это будет действительно практика и те знания, которые вам помогут успешно продолжить ваш путь. И все это действие, все эти действия, которые будут, вы будете проходить на протяжении лета, они будут направлены на то, чтобы осенью, когда у нас будет... Три или даже четыре IT-решения оттестированы, цифровые решения, которые помогут людям сделать просто миллионные товарообороты. К этому моменту важно подойти с укомплектованной командой, с максимально большим количеством партнеров, которые готовы не то что пользоваться тем, что уже есть, наша цифровая образовательная платформа, которая является вот трансформационной, где ты действительно можешь применять свои знания, не просто получать теорию, а действительно на практике сразу оттачивать. она уже Это уже классный продукт, уже можно на этом делать очень серьезный бизнес. Но то, что будет осенью, это просто будет взрыв. Это взрыв, взрыв и ну, во всех направлениях. Поэтому важно к этому времени подойти подготовленным. И вот это лето, оно будет действительно показательным. И те, кто захотят, и найдут в себе силы потратить это лето на то, чтобы взрастить лидеров в команде и расширить максимально свою команду, осенью они будут себя очень хорошо чувствовать. И вот как раз осень, она подводит итоги года, а не, не конец года, а именно осень собирают урожай. И я уверен, что тот урожай, который вы соберете – вам очень понравится. Как можно с тобой связаться? Можно свои контакты? Конечно, можно связаться через Telegram, Viber, любые социальные сети. Дмитрий Коробков или на английском Дмитро Коробков. Мой телефон во всех мессенджерах плюс восемь ноль шестьдесят шесть семьдесят четыре семьдесят три Пишите, буду рад помочь всегда. Спасибо, Дмитрий, всем успех. Спасибо вам.